Всем привет, с вами Небик, и тут два чувачка, которые очень круто играют. Федбарс, поздоровайтесь! Всем здорово. Да. Мы короче сегодня нагибаем Fed Bars, такие на Майнлент зашли. Такие всех парвем и все. А, ребят, это опять чувачки, это модераторы, мы их не нагнем. Мы их не нагнем, ребят. А что? 5 минут полет нормальный. Это, я как я в был, думаю в воде он. останусь, да? Я думаю в воде останусь такой прыгаю, и, и все и дальше прилетаю, как-то <свист> работает. Это, это не физика Майнкрафта, это что-то другое. Это просто физика. <свист> а, о, о, о, о, о ловите, а на его, на ловите на... его, ловите его, ловите! Да, Тон, ты что творишь? <свист> <свист> У меня залагало! <свист> ребята, понимаете? <свист> о! Чегай снайпер. А что? А. Ловить, принимайте <шух> <не> товар, <шух> ребята. Там это красный товар. О, затыкали. не, не, не, не! Ну что ты меня трогаешь? Ну не трогай я это. Ты право на неприкосновенность, спасибо. Давайте это. Я контролирую, чтобы к нам никто не. А, только мне пришел собака Сутулаев. А, а, а! <шух> я лагаю. <с Saturday> Помогите! На нахер! На нахер! Я нахер! Я мои стрелы. Плюс 8 изумрудов. Я пошел домой. Я провалился. Опытный дырка искать. Блин! Я так бесит новые Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! Вау! не, не не-не-не! Не-не-не! Ja, ja. ja, ja, ja, ушел! Пошел! Вот красный, трахни его! Да не меня! Не меня! Я улетел! Вы такие смотрите просто на него и ничего не можете сделать! Вообще красавчики Ребят, нам- нам звезда. Ребята! Он его- Ваня! Он идет! Ваня, там второй идет! Я, я не умею! играть. Ой, он, он строится быстрее чем я! Этого, наверх просто строить! О, я сам себя скинул! Зачем? Ну, уже, уже меня скинули, всё, Ой -ой -ой. Да, меня скинули! Подожди, он сломал! Нормально. Все. Хорошо. А это. это очко. Это, между прочим, не окей! Это очко! Очко! Его пользу. Надо фаербол или что-нибудь такое, вы так его не победите. Ну купите. Он, он сейчас надо отхерится и отхерачит фаербол. нас всего лишь только и всего. Ничего особенного. Не-не-не-не. Не-не-не. Он, он вас отхерачит, я спрятаю. Ля ты крыса. Так. У меня есть предложение, это просто язык ну, да, вот как кто-то тут начал. Ну надо же их унизить, правда? Я думаю, а что они нас наш. запустят с большей вероятностью, чем мы их, но ну, попробуй стоит, лейно? чтобы хотя бы да, ну, умереть да. достойно. Я просто мира! Все, дело сейчас пойдет. Они... Давайте а? на их базе оккупируемся, засядем и никого не будем а -ха -ха -ха. Красиво, красиво, получилось. <с <sin> <с <Para> Это какой-то размен очка сейчас был, понимаете. <св ligate> Видите вообще? Смотри, двое, а, э смотри, смотри, вижу, смотри вижу. они вот там все. Я не вижу самих игроков, но приграл... я вижу, как кто-то строится. Просто появляются блоки. Пойдемте путь приградим, надо им путь преградить. Пойдемте, надо динамита закупаемся. А мне ничего нет, у меня есть три стрелы, я их могу в жопу себе засунуть только. Какой? Какой жопа меня забанил? В смысле? Ну вот там написано, какой жопа меня забанил. Я не знаю, какие там жопы, кого чьи жопу банят. Ни хрена ты. Он один остался вс равно Знаешь, сколько у меня сердечек? Пол ХП? <свист> да! <свист> Почему-то я не удивлен. <свист> а! Он Все... идет на центр! Что? Где? <свист> да, он на центр идет, окей. Fireball, контивантиле Нет, у меня есть ТНТ. я могу поставить ТНТ. Где он? Я их вот даже не вижу. <свист> а с uh, кра... синей дороги, с синей дороги идет. А, блин, я его пропустил. Он Йо, я его зашел. Нет! Я сейчас западу! Нет! Всплы! Дурак! Не тани! Не тони! Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Давай, <свист> херач! Ты в ТНТ зашел? Зачем? А Дима, давай! его. Мощь, сила. Да его. Вот да. Ну я не буду говорить благодаря кому мы выиграли. О, кто такой добрый, скидывает золото? Спасибо тебе. Спасибо, господи. Будь здоров. Спасибо, господи! Я то лечу? Я то лечу. Да, да, я тоже лечу. Но у меня блоки-то назад есть. А я вот жду, пока ты вперёд их А смотри, тут такая фишка, потом на блоки исчезают. Смотри, вы сейчас строите и полюбас упадут. Да, у меня тоже есть. Опять красные? А как красные простроились так быстро? А потому что они модераторы. Я, я вообще не удивлюсь, если они реально с читами сыграют. На флае чисто строятся. А кстати, давайте к красным пойдем чисто на базу. Давайте их расхерачим. Да, я да, да, да, не надо. в ту сторону, в ту сторону пошел. У меня топографический кретинизм. <связь> я иду по карте смотрю и иду в противоположную от них сторону. <связь> ого, ого, бомбардировка. У меня лук. Я могу, я могу кинуть в них. Вы куда? Я скинул, я скинул. Ну я молодец. Кину. Не-не-не-не-не, остановись, остановись. Они, они золотали изумруды, они золотали изумруды, пайдеры. Нет! Нет, я не хочу умирать! Нет! Че потянул? Нормально все? Я просрал. Все нормально, кроме того, что я, я мог использовать три взрывные стрелы, которые я не успел использовать. Я меч выбросил. Как ты можешь выкинуть ребята? Меч, скажи мне. Я не, даю, куда он пошел? Кор, кор, проскочил! Как он это.. Давай! Херачимся! Куда он делся? Он дематериализовался, походу. Ваня, меч появился. 12 нормально. А, у нас 0 блоков на кровати. Нормально, нормально. Хотя, мне кажется... Ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ -ч ⁇ О, куда пошел? Красные идут к нам, красные идут к нам, коллеги. я вижу. Сейчас мы будем не коллеги, а коллеги. Это однозначно. Блять, я упал. Ты сам упал, ты понимаешь? Ты что делаешь? Он идет! Они, Они идут! Они идут! Они идут! Они идут! Они идут! Их двое! Так. В бок их, в бок их! В бок! Д -д -д -д -д -о. о! О! Еще третий идет! <свят> их не двое, их не двое! <свят> их не двое! <свят> Я ройнк всех! Я ройнк всех! Третий убил? А есть один из Да! Покурка. Покурка. Нет! Нет! <свят> это ул. Нам еще идут красные! Да какой? А, да, он, пер он передумал! Он передумал! Он пошел лутать! Вот пусть хорошо, пусть получит, это, это иногда полезно, я согласен с ним. А я вот думать особо Береги не буду, трат. сейчас они все красные побегут к нам, а я к ним на базу пойду. Давай, окей. Но вот один, а крас, один красный уже. Нет, дво... Нет, стоп. У них двое на, на базе, а двое на центре. Они слишком умные. Походу не прокатит, <laughs> не проканает. Он меня запалил! Ох, Охренеть он! А он так херачится сильно? Это как? О, о, о, о, о, о, о. Где он? Ну мы вроде его убили. А, а, а, а, а можно да, золото да, да, золото, да. пожалуйста, спасибо. Аккуратно мост там слово. Нужен один изумруд, что за херня? Я Бля, я упал! Ски... Я скинь скинь а. мне это свои изумруды, я их постерегу на, на базе. Все, я сейчас получу. Призов, Смотри, У меня есть один алмаз, я тебе вот в глаз могу дать. <связывается> я не, на солнышке понятно, перегрелся, что? мне плохо стало, и он решил отключиться. А, -а, -а. <связывается> а, -а, -а. а вот, вот нас, модератор убили, а Антона забанили вообще. В смысле, кикнули или забанили? Ну, ван? Нет, там... На три часа. На три часа. А этот аккаунт был забанен. Почитал пункт 2.1.1, оскорбление персонала. А что ты написал? Что я пропустил? Чё я пропустил? Пидорасы. Серьезно? Да даже не... Они стал пидорые просто. Даже не пидорасы. Ты серьезно? Ну а что, Они в у нас напали, и что? И что хотели? Блин. Не, реально, они чё... Там пацаны, ну, типа, с э, обычным деревянным мечом сносят, ну, 4 хп. Ну, в принципе, можно. При критическом ударе такое возможно. Да, может, у них ничего такого и нет, но... Ну, просто написали, ну, вы что такого? Ну, написали, а... а кто? Откуда они поняли, что это им адресовано, интересно? Ну, слушай, там несложно догадаться, на самом деле. Ну чё, тогда. Ну, наверное, не сложно, но блин, все равно непонятно. Если кто-то посмотрел, всем спасибо и до новых встреч. С вами были Невик И представьтесь, пожалуйста, еще раз. Навик 1 и Навик 2. Димон. Так, так и запомните их. Какой Nevi 2, один. 1. Все, теперь будешь Невик. Мы создаем партию Невиков и коллективно играем в подбарс. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.